Эх, накатка! Вот, это не талда, ну-ка. Макс погнал, погнал, погнал. Железнодорожная. Нет, это рельца ее мои. А это петакурка. Железнодорожный. Всем здоров, господа, комрады. Господа подписчики, сегодня мы приехали на новую локацию. Посмотреть, можете сзади зерцать. Сейчас здесь угольный террикон обведаем. Ну и там еще пойдем, на, наверное, на пески, на болото, да? Там да, нас есть нас нычка, там кто-то копал кабель. Хорошие траншеи. Вот в этих траншеях мы хотим прозондировать. Ну а так что, в принципе-то, да? В принципе. Лайки ставим, подписываемся. Актив! Актив! Ну, и можете донатить кинуть что Ну так, между делом. Всем привет, приехали. Удачу попытать. Посмотрим. Удачу. Удачу. Может, что и получится. Удачу. Итак, а там кто-то говорил, Максу погоняло. Перчатки выдали, Давайте это. Придумай Максу погоняло в режиме онлайн. Макс хорошо себя чувствует и без погоняла. Короче, в комментарии предложку кидайте, что будем ему давать. Погоняла, копательная. А со временем создадим лигу копари. Все, начинаем, баку. короче, и показываем, что находим. У нас, короче, находка. <свят> как, как, как везде, да, как в армии, как в больших предприятиях. Один работает, 20-17 <свят> начальников смотрит. Да, сюда. В бачок в бачок в сахар. <свят> не, ну. Подожди, сейчас... вот эта ботва не могла. и сейчас устанет, будем То это. Умерит, не да нет, нет. Нормаль, Нормально, <звук> нормально Вот ты вот чего. Че? А, прокладки. <свук> Видали какие тут находки топовые. <свук> Какая-то бабца тут ходила и потеряла, блядь, пересменку делала. Пересменку вот нашел. Угу. <плыв> Гуляюсь. Ну это не да, ну-ка. Это знаешь что, ну он блин, тяжелый, куда нахер камень? Это как этот, блин А что было? А, что он? Да это какая-то это от изделия стопудово. Как это какая-то похожая, знаешь, где колодки вставляются, что-то такое. Здесь что полукруг какой то Ну да. На магазин. Ну, ну она хорошо весит. Ну что, пока У нас находка. Одна из топовых времен. Все, что не находки, то все топовые, да? Вчера смотрели какого-то, блин, копыря на ютубе тоже, блин. Вот снимает, тут вот херня. Вот чисто, вот он тупо вот его видно руки, он чё-то нашел, сказал, все, просмотров, блин. Ну Макс, рядом, Да, да ты так О, видишь, упор Видишь, углубился и сразу воткнулся. Вот Луночка снова. У нас нехорошая, лежит штучка. А сколько по этому показывало, по циферблату? 71 71 Так, чуть-чуть В какую-то сторону может Может вот в эту, в мою наоборот подрыть Да, народ А, это уголок, ё-моё, Или нет, подожди, или это херня железнодорожная. Цепка, да, цепка. Нет, это рельса, е-мое. Рель. Стоп. Ну чё, норм нормально, ребятня. Стоп. Вес, так сказать, имеется. Чё? Ну уже, блин. Да лом здесь втыкай, Степ, чтоб да, не, не бродить. Что, блин, брать. Ну не зря мы жахнули, да? Слабенький сигнал был такой. Да, и он пердячий был, пердячий, понял? да думаю, на глубине Глубиня, Ну пердячий. и глубина, глянь, какая Сколько мы поранули? Два штыка? Два угу. штыка Ну-ка, Макс, может, там еще ребята одну еще одно оставили? Ага, ребята оставили нам промолчучего Держи Устал? Да чуть-чуть есть такое Я так думаю, что ты устал Да мы все думаем, что ты устал. Не верите Не верите в меня? не верим в твои силы царь горы, царь горы Саня говорит короче сигнальчик вот недалеко этот... пятачок. пятачок казалось бы, да. а что он делает? вырубка а? да кстати у нас по местности такая вырубка это делали какие-то заготовки вырубали он толстый кстати, не маленький там фотка есть? там где я вчера сваркой занимался ага. В кожаном в этом, плаще? В женском кожном плаще. Как бы ее выставить в это? Да зачем? Стыдно! Что ты не сказал? Тща буду... говорю, теща, ты меня специально спровоцировал одеть, красные женские плачут вот <клышко> Слышь, сам варю, сам по сторонам смотрю, думаю, -мо, хоть бы никто не выйти. <клышко> что это? Это, это шкраб. Ну, отбей, посмотри, что. Да, это шкраб. Это шкараб. Шкарабль. Пока отключимся. У нас очередная находка. Находка! Yes. <реклама> Ох и Саня! Пес песенки а, а поет. Здесь пар выпустили. На стриме нельзя соседей. Слушай, да ты и на стриме выпускаешь пар. Только там пожстче, блять, что эти мышки летят с столы. Я вчера сижу. Такой не идет. Думал, что вчера купил портлам. Положил ее нахрен. Может, маныка Просто ты не туда Ты не там рыл. Там показывает 2 дюйма, а ты уже выкопал 50 дюймов. Ага, вот Макс. Вот. Видишь? Чуть Чуть. Это что это? Это кусок металла. Металл? А, да, да это металл. металл. Ну-ка, дай когда Толстый кусочек металлиуса. Тоже хорошая вещь. Макс погнал, погнал, погнал. <связь> <связь> <связь> да, кстати. Можно в этот зашуршать в подземельку. Пойдем? Пойдем да? да, я ж тебе говорю. Давай вот здесь прозвоним вот тут. Эти, там есть места такие интересные. Ну вот это не может и на него, блин, симофорить. Он там рядом его подбивала. то ничего. Короче топовая, у нас тёпкая. топовая находка топовая. Я им сказал говорить просто Говорите топовая находка Смотри, А это курка. Резнодорожный Вот это нормальный товар Что скажете, как я вас на места привел а? Отличные места Ну вот эти Ну-ка Макс, закинь это туда тоже Вот еще одна Еще один Два дюйма показывает Два дюйма, ребят, короче мы по дюймам мерим а то чтобы где-то там начитался, что одна полоска это 2 дюйма, 2,5 сантиметра. А копаем два э, штыка. Не, ну по факту, по инструкции, они пишут, что, блин, одна полоска это сигнал-то 2 дюйма. Но этого не может быть, конечно, это бред. А я у них все через жопу. Да что-то поверх развони вот этот весь, наверное а потом туда вот этот песочек надо гортануть ну что ты экскаваторный завод экскаваторный завод устав давай будет у него этот позывной макс экскаватор не как там а. есть эти блядь экскаваторы называют уже как-то там ман есть блядь Мэ? потом скания жмакс этот камацу камацу камацу камацу мацони давайте похаваем все, Степан, заплатить лестницу, да. Ну а ты там поверху не прозвонил. Кстати, вес уже имеется. Такой прям. Интересно, что это за ботва? А я что же говорю, какие-то кругляшки, блин? Интересно. Самое главное, Кто что? может сказать, что это такое? на месте, Вим! Подожди, дай-ка, ребят. В прошлом видео вы помните, куда Макс по, по пальцу сывал. Снова профессиональные да. пальцы. Можно вот так вот типа, раз, если там херово видишь, раз, а попа. Все нормально. <свят> Не, правда для чего интересно да? да да Какие-то какие-то палки, да. что -то, что -то, что -то... блин. Ну, блядь. Тиняка уже нагружается конкретно Ну какой калкар? Видишь? 2 дюйма пока 2 дБ долбят Видишь? Вот эти тоже нетронутые Вот они отвальчики Вот оттуда сначала надо сниз первым прозвонить Я не думал Все пошли Это то что портит всегда настроение Это алюминиевые тазолупы Видишь металлокопы? Бич. Бич 21 века. Это фольга. Это да. Кстати говорят, если взять мок и дома под палац положить, это как бы достаточно. Ну не знаю, это мне так, такое говорили. Правда, нет? А что? Ну тут деньги не говорят, что там сто кубов. Положить маленький кусочек. Просто если ложить, блядь, всем верить этим присказкам сожги лавровый лист, Я уже не знаю. Если шишка упала, здесь не век обиду. Мед это, скоро миллиардерами б стали бы, блядь. Вот Макс, это не там, пердоль, а куда? ну вот тут, вот Макс решил все, просто перекопать Ага, -а -а. да всю кучку изгрыкнуть Ну эти кучки не тронуты, вот и Ну да, еще чуть-чуть, но... да. не понятно, что это Давай, ну а вдруг это медный контакт? Ну может быть. Мы с этой медью уже повернулись. Прозвоника. Вот это вот оно, что, что это такое? такое? Лёгкая, это алюмишка, наверное У нас закинь 77, 78, ребятка На поверхности На, сам закинь, вот штуку у нас дырки в рюкзаке? Мы ее кидаем Ты в бока, кидаем. А, бока. оно все высыпается? высыпается Кстати, на боковые карманчики, они нормальные ну, он куча еще Ну-ка, я Кстати, мы это, будем это, алюминиевую проволоку тоже да. подсобирать чуть-чуть Если валяется, чего надо брать? О Это что-то? Шкраб да? Угу. Ну, непонятно да, Шкраб, тяжелый. что непонятно шкраб, но тяжелый, зря И той прям шкраб такой то обычный Чисто бесформенная, да? И он видишь, как плюшка капнула. <звёзд> Чисто а тупо это. Можешь метал капнуть. Может металл. Нахадан. Где надевается? Солду Вот и в нее уперся. <звёзд> а вот видишь, кусочек да, тоже валяется. Это этот, как его называть. У нее ихуя делает объект. А вот она это да. Ну, а стоит ее копать, блядь. Подлезть попаду. Ну, она толстая. Она толстая. Вроде бы вот где жестян. Ну, так звук у вас, Макс, пальцем. Пальцем под жестянка, да? Да, жесть, ебаный, надо. Не ладно. Бросаем. А вот эту сцепку. Да, это же стенка. Погнали. Забираем. Да. Ты заснял, ты заснял? Ты заснял? Я заснял вы, вы засняли Вот так вот блядь, лазим по какому то, по -то хер поймёт По какому-то трибушлату И снова я оператор ну Что-то есть Кто-то здесь походу подрывал кабель, а мы тут это дошакаливаем Что? Сокилецкий а, ну, он? Чего они на такой глубине соки жр... <говорит> Жрут okay. Да это алюминий топ Вон он, да. шманделок Чтоб ты просрался От этого сока, на глубине 2 метра это у нас, раньше вот это делали чугунно-литейный завод Ну когда-то делали А тут это, да? у -у -у -у. А еще вниз сколько? Падает, падает а а вот столбы... а я... Смотри аккуратно, на ну, Что там Саня нашел? Да, что там Сань? Да, да, что? что Чего? Человек... Че где такие истории Моя берешь? Плита, <смех> а ч Там даже по-моему бо... или даже больше. Они плиты, плиты демонтировали. Убили. И плиты упали. Шесть человек задавило, да? да. Или девять копателей. такие же копатели, Короче, таких же копателей задавило, походу. Таких копателей, как мы, бомжей, нет. Я мне, ладно. А тут свалка Оба! Оба. Да, он трубу бери, оббивай, вот тебе металл, блядь. Ну чё, разобьёшь кулаком шить? <сíck> <сíck> Делать мне нех. Ё... Чё ты, Он хрупкий. Давай, спецназ... <сíck> <сíck> <сíck> <сíck> Смотри, бежёт, не видит. Не так, а он есть. Его нет, а он есть. Кстати, я там нашёл нормальный тоже кус мячика. Ладно, пошлите туда Что-то это дрочили С св... свалки бомжей Пошлите А то сейчас лешай подхватим подстрижим. Подстрижен, Подстрижен. лешай Да, потом да, приедут, найдут проблем будет. А ты вот эту отвагненную не прозвонил? Погнали. Ну погнали. Так, короче, ребят. Э, итоги копа. Итоги дерьмовенькие. Потому что что-то мы прошли 100 миллионов километров. Нашли не особо много. А что нас тут? Ну вот, мы рельсы нашли. Вот такие плюхи. Сейчас все руки вымажу с этим, с этим говном. Вот эти крюки. Тут какое-то говнище. Ну, В основном говнище, В основном, говнище да. Но вот это, конечно, конечно блять, вот это, блядь, степкина находка с максом поражает. Вы видите, что это бронза. И какая толщина, блядь. Да, кстати, это казалось, что это бронза, блять. А не медь. А не... и... 570 ну, там... она весит. А... Сколько? Ну, килограмм наверное, ну, сегодня мало. Килограмм... Ну, 3... ну 40 где-то, да? Блядь? Ну, если с учетом рельсочки, то вот это по мелочи. килограмм 40, может, и да да, То есть мы там с максом копанули mm -hmm. Килограмм где-то. Килограмм тридцать, блядь, наверно. Плюс-минус где-то там, блядь. Тоже пацаны нашли, да? да. А тут два провода было. А это медь, ребят, это медь. Ну, ну, ладно, я не буду все секреты выдавать. Вы видите какая-то чистоганная Шина, медь? Тут сумочка такая подпольная лежит, капитальная. <свят> подпольная сумочка. <свят> <свят> <свят> которая <свят> вечно под сумком объекта не стыдил. <свят> Чё? Продолжение у нас будет, наверное, после-послезавтра, да? Как вот я отработаю, короче, на работу, бля, да. Материал есть, что чего пилить, видишь. Материал бля. есть, ребят. Геморрой уже, блядь, лопата длиной, он сзади, идешь подхватываешь. Надо, Всё, короче, новые места искать. Да. а вы не забывайте подписываться, лайкосики ставить. Ну, без перемоток, блядь, без перемоток. Да, то время, кстати, если вы перематываете, блядь, мы в жопу попадаем. А мы вот запаску сделали. Да, ага, кстати, запасочка оба. есть. Нормаль был. Yeah. Been... Согласен. Всем спасибо. спасибо, спасибо. Всем баба. Всем баба. Баба. Всем шоколадного боба. Короче, не удала бобка неудала ему, и всем шоколадного баба. И всем шоколадного боба.